Здравствуйте, дорогие наши! Я сейчас хочу быстренько осветить такой вопрос, что может начать происходить с человеком, который заявился на прохождение звездных врат любых из Там, летнее солнцестояние, зимнее солнцестояние, осеннее и весеннее равноденствие. Когда человек заявляется на такие вещи, вот сразу, ровно с этого момента, когда внутри вы еще даже могли никуда об этом не сообщать, но внутри вдруг Появляется намерение в этом участвовать. Вот с этого самого момента начинается прохождение этих самых врат. В чем это выражается? В том, что вдруг могут начать происходить какие-то там а, события, которые не ожидались. Например, что-то случается с деньгами, которые, на которые вы рассчитывали, они вдруг раз, и либо не приходят, либо куда-то их срочно нужно потратить. И вот раз, и вдруг какая-то нехватка образовалась. Ну ладно, может в следующий раз, да? Да. И, или вдруг по здоровью что-то там, температуру под 40, ни с чего, вот с пустого места, а, там при жаре 35-30 градусов, пожалуйста. И мы можем перечислять много-много ситуаций, не хочу перечислять, потому что э, зачем вам это. Главное смысл, когда вдруг вы решили, и, и вдруг возникают какие-то неодолимые, кажущиеся неодолимыми препятствия. Есть очень простая практика, ребят и девчатки. Очень простая. То есть, когда происходит препятствие, оно имеет источник. Значит, вам либо не надо сейчас идти, да, ехать на какие-то празднования, либо вам, наоборот, очень надо. А как понять, да, кто мешает, свои или чужие? Ну, знаете, есть такая очень простая практика. Когда вот не знаете, что происходит, кто-то монетку подбрасывает, да, да или нет, а можно просто наверх спросить, к добру или к худу. К добру или к худу? Вот, если препятствовать к добру, да, то следующим вопросом. Да, говорят, к добру, например. Это может быть как испытание. Меня проверяет, или мне не надо ехать, или меня, или меня защищают. Вот сейчас меня защищают, или наоборот, меня ну, не дают пройти по собственному пути, реализовать свои потребности. Вот просто задайте себе вопросы, посмотрите, послушайте сами себя, вы обязательно услышите ответ. Из нашей практики в большинстве случаев, когда у человека перед празднованием начинаются какие-то препятствия, которые выглядят ну, вот объективными, понимаете, что вот, ну, вот в этот раз никак, но ну, в следующий раз. Те, кто… А, Мы-то общаемся с теми, кто доехал, да, с теми, кто это прошел, Они приезжают, рассказывают вообще, что было, но вот мы вот так вот. Эти люди получают для себя сами очень много. И а, становится понятно, что было испытание, да, которое человек справился, он экзамен выдержал, и поэтому приезжая, он много получает. А иногда бывает, что человек приезжает, у него никаких препятствий, никаких сопротивлений, все мягко, как по маслу. О чем это тоже может говорить? Тоже два ответа, как ни странно. Это может говорить о том, что человек по каким-то причинам закрыт, он, не, ну, он сейчас не готов взять эти потоки, войти в этот резонанс, и он, ну как, вот знаете, отбыл просто какое-то время, но у него в жизни может мало что измениться. Вот. Или у него настолько все открыто, он уже свое когда-то так отколбасил где-то, свои какие-то испытания, проверки уже прошел, у него этот проход уже открыт. И тогда приезжай, он спокойно проводит этот поток, реализуя свои запросы. Поэтому а, есть предложение. Если вдруг вы захотели проучаствовать в праздновании, ну, например, летнего солнцестояния, да, летних звездных врат, врат Яве. То есть что такое яви? Это вот, реализация в жизни наших запросов, материальных в том числе. Вот. А, и у вас вдруг начинаются какие-то неожиданные для вас препятствия. Остановитесь и спросите, меня кто сейчас не пускает? Кто? Свои или чужие? И Исходя уже из этого, примите решение, да? либо вот отпустить ситуацию. И может быть, если вам захочется, это ваше, вы придете в следующий раз, там что-то не готово. Либо наоборот нужно сказать, а, ребят, ну все понятно, значит, мне очень нужно именно сейчас. Спасибо, что подсказали. У меня часто получается так, что какие-то ситуации, я когда колеблюсь, вот куда-то ехать, не ехать, что-то делать, не делать, и вдруг что-то начинают не пускать. Раз, а, -а, а, низкий поклон, все сомнения отпали. Понятно, делать надо, ехать надо. Очень классно работает. У меня работает чаще всего так, но мы все разные, у вас может быть и так, и так. Проверяйте. Добрый час!